Всем привет, сам Лев, и сегодня, ребята, я поиграю в мини жим Джамп и, в принципе, это Гоми Жди, да, ребята, в принципе, это не время ходкора, как бы, как вы, наверное, догадывались, ну, думали, потому что обычно через один ролик выходит э, этот самый время ходкора, ну, ребята, сегодня будет еще одна мини-игра, и, ребята, в следующем видео, скорее всего, тоже будет не по мне хардкору, а узнаете, в принципе, как раз в следующем видео. Оно видит достаточно, думаю, рано, дня через два, через день может быть даже. Поэтому, ну, как бы, ждать не особо долго. В принципе, ребята, будем начинать. Погнали! Итак, ребята, в принципе, вы, наверное, сначала спросите что-то за звук у меня, какой-то такой странный. А все, ребята, достаточно просто, просто я нахожусь сейчас в другом месте, и, может быть, из-за этого как-то звук совсем другой. Я не знаю, я сейчас просто пытался по-другому его как-то настроить, было еще хуже намного, но хоть как-то. В принципе, вы меня слышите как-то, я думаю, вы меня понимаете, то, что я говорю, это главное. Да, что я, кстати, вижу в этом лобби, это то, что отрезали половина цветка... Ну, обычного, как бы, Майнкрафта, и получился свой цветочек. Это прям прикольно так выглядит, да? Это, типа, водоросли какие-то, наверное, я не знаю. Э, Jump Ledge в принципе, мини-ежим называется. И здесь, э, как в Lucky Rake, по-моему, называется мини-ежим на другом сервере. Э, то же самое, только надо лутать сундуки. Э, если что, примерно такие мини-ежимы, где надо паркуить и по чекпоинтам, как бы всякие вот эти штучки делать. Такого, короче, у меня еще не было на канале таких видео, ну, где что-то такое делал, да. Прыгал вот это всякие чекпоинты, тут прикольно все такое. Тут, кстати, еще можно на сделать. Видите, тут какой-то чувак на 11% прошел, а я всего лишь на 2. Да. Ну, естественно, когда ты падаешь, проценты сбрасываются какие-то. Да, боже мой, я все время не могу привыкнуть то, что надо на лестницу, наоборот сбираться. Я просто хочу сундук забрать. Естественно. Кто-то уже покинул матч. Мачть. Окей, ладно. Так, окей. Ну тут вещь не особо. Но ладно. У нас тут дается поначалу такая вот фигурина. Так, главное, чтобы головой не удается. Есть первый чекпоинт. Номих один. И я на последнем месте. Или сколько? Да, я на самом последнем месте. Я вообще молодец, да. Окей, будем догонять игроков. Поднял голову. И увидим судук, Окей, okay, неплохо. Короче, ребята, я попробую в этом месте поснимать пока что видео, потому что, ну, в принципе, мне здесь удобней. Мне здесь удобней. Э -э ну, по поводу звука, я думаю, я постепенно решу проблему. Э -э я не знаю, может быть, вам вообще все равно какой звук, типа, ну, вот такой звук у вас не особо раздражает как в прошлом видео. Посмотрите прошлое видео и посмотрите это видео. Там какой-то такой, ну не особо такой жесткий, да. Так, а я иду в Да, я иду в пьет. Я просто думал, что я куда-то вообще не туда иду. А я вообще туда иду. Я, я, я запутался. Окей, все, я понял, куда идти. Пока тут разговаривал, все забыл. Сегодня у нас такая будет, наверное, небольшая лампость или типа того, потому что, ну, в принципе... А почему бы и нет? Да. Я могу. Так, а как подняться Вы что, издеваетесь? Я должен на это запрыгнуть? Это невозможно. А, нет. Тут надо прыгать. Окей, я понял. Понял я. Спасибо. Enchant Хорошо. Столик чаровательный получил. И чуть в яму не упал вот в эту или в эту. Так. Так как на него забраться, этого никто не знает. По крайней мере, я точно не знаю вы что издеваетесь, это надо прыгать, это надо покуить, это надо все жестко делать. я не умею покуить, Что мне делать? Хотя мне в любом случае надо было спуститься, потому что там был сундук. Получается, я все правильно сделал. Я красавчик, нихера тут... Блин, кстати, из этих штук иногда очень лагает на сервере. И тут всего лишь осталось, получается, три игрока, нифига. Но я все равно в самом последнем месте. Но, блин, тут три игрока, это ладно, это, это, это еще растительным, наверное, потому что, в принципе, тут не особо большая разница процентов, видите, да? Два игрока на одном проценте бегают. Вот там, кстати, видите, бегают два петушка. Да, у нас еще пять минут есть, как я вижу. Это неплохо, это меня радует. Жалко то, что оружия нормального нету. Можно золотой меч взять. Он же удачный будет, я буду хорошо паркуить. Бляха! Кстати, недалеко чекпоинт находится, это неплохо. Но, чувачки, все равно процентов на 5 больше. Как бы они до чекпоинта уже дошли, а я нет. Это плохо. Но уже нет. Потому что я красавчик. Так, ну они, если здесь встряли, значит, я точно встряну. Так, тихо. А -а -а. Я вас понял. А что чё, а -а чё они тут падают? А, -а, -а. Я, я, я понял. Я все понял, потому что от... допрыгнуть надо. И это... Всё-таки в эту дыру упасть можно. Нифига себе. Вот это открытие века просто. Так, тихо. Опа. Вы что, это совсем дебилы, что ли? Вы... Кто эту карту строил? Покажите мне это лицо, я его сломаю. Ч это за фигня? Ну ладно. В любом случае. Да, ты что, издеваешься, что ли? Короче, это типа паркух карты. Мо можно считать. Как будто бы.. Короче, будем думать-то, что я прохожу паркух карту, да. Поэтому не ждите паркух карт. Хотя я проходил месяц назад еще колох паркух. Назывался. Называлась карта. О! Да как это как туда прыгать? Мне чуть три минуты сейчас прыгать пытаться или что, я не понимаю. Даже чуть больше на 15 секунд. Так. Давайте подумаем логически. А тут думать пиздец нечего. Давайте разгончик сделаем. Фу! Не могу. Бляха у одного получилось. Капец. Почему это видео получится ламбовым? Да потому что я как-то не знаю, как-то здесь будет попрощнее на видео, не особо много монтажа. Понимаете, он уже топлит. Ну собака такая. Ч, прыгать умеешь, да? Может быть мне баню снять? Может быть это поможет? Давайте меч только оставим. Может быть, это поможет. Они смогли допрыгнуть, а я нет. Это грустно. Вообще не смог прыгнуть. Я просто буду надеяться на удачу. Что у меня, Золотые вещи. Давайте, может быть, это поможет. Да. Фу! Да почти. Ну, наверное... А-а-а! Упали! Видели, видели, да? Упали. Теперь они вместе со мной будут мучиться. Спасибо, пацаны. Они, наверное, ради меня это сделали, чтобы я не чувствовал себя так плохо. А если я сейчас запрыгну? Они тут вдвоём останутся. Две минуты будут прыгать. Блин, ладно. Так, что-то там летает на улице у меня. Наверное. Блин, собака одна запрыгнула. Такая собака просто вообще. Пожалуйста, расскажите. Так, блок... Ну, по сути, я на лесенке стою. По сути. Бля, я скоро задохнусь от этого. У нас осталось двое. Надеюсь, он не выйдет последний, чувак. Потому что... Потому что, да. Это... Это... Я победил. А это плохо. Для него. Да. Ну, для меня, естественно, нет. Да. Команда разрешены. Это что значит? Я что, с кем-то играть буду? Мы тут один на один играем. Просто дуэли, блин. Да. Так, ну все, Можно смело броню назад надевать. Мне кажется, это мне не поможет. Ну, все равно прогресс какой-то уже есть. Две минуты прыгал. Вот он весь прогресс. Да. Опа! ЧЕГО Я Я там Вы видели это, да? Вы это видели? Я просто охеел. Офигеть, я на Это возможно, это возможно. Чувак! Я, я, все, я на первом месте, да. Я на первом месте, красавчик. Хотя в любом бы случае, я бы был бы на втором, а на втором тоже неплохо. Египетская сила. Что это? Опа. О -о -о. А -а -а -а! Нет! Нет! Нет, зачем? За что? Накахкал. А -а -а -а! Мне плохо. Уже просто здесь прыгать, да. Блин, короче, если что, вы сейчас замечаете то, что я в последнее время пытаюсь как-то. Э -э как-то. А, сложность нормальная. Теперь понятно, почему я здесь пакуть не могу. Окей, попробуем. Боже мой, что мне уже с языком не так. Я уже с ума сошел, понимаете? А, у каждого по три жизни, я все понял. Хорошо. Так, тихо. Может быть, тут сундуки есть. Хотя тут, наверное, его убить надо. И все. Да. Окей, давай, иди сюда. ты ты это, это лаги, это, это лаги, да, угу. это лаги Майнкрафта, да. Ну, бляха, ну ладно, в принципе, давайте я ФПС, точнее, FPS помечить наоборот, не надо, так, тихо, Ордеон. Блин, короче, я уже вообще, у меня все из головы вылетело, что я хотел сказать, потому что, ну, просто жизнь какая-то, да. Короче, у меня были некоторые проблемы еще с компом, и сейчас я их вроде как решил, и это хорошо, да твай, ну как это работает? Ну что, ну что, у него еще 4 хп, так быстро, быстро, быстро, где он, где он? Почему мы с вами в рандомных местах спавнимся? Мне надо. Мне он нужен. Я хочу его убить. У меня одна жизнь, у него три, но это жесть. Я хочу хотя. Давайте хотя бы одну жизнь я снять смогу. Ч ⁇ такая карта большая? Хотя это рассчитано, блин, я не знаю, игроков на 12, по-моему. Ха-ха, бро. Ха-ха, вообще смешно. Я тут долбился в стену постоянно. Она надо мной ржет. Ну, типа, где я покурил? Ну, ч ⁇ собака? Да у меня ФПС мало, это, это у меня все, это у меня... Да пошел ты нафиг, слышишь? Просто жизнь какая-то произошла. Давайте, короче, закончу это видео. Я больше в это, наверное, играть никогда не буду в жизни, просто собака. В принципе, ребята, вот такая фигня получилась, да. Она ээ... наверное, большое видео достаточно уже получилось, поэтому не буду в такую катку делать. В принципе, ребята, на этом мы заканчиваем видео. У меня тут приглашать в группу, иди нафиг, понял, да? Все, короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ээ... Со звуком некоторые есть проблемы, я буду их пытаться решать. Снимать видео почаще. В принципе, ребята, все. Всем спасибо. Пока-пока. Да, все. Да, всем пока. Пока-пока.